Витаю святым Вознесения Господня. Еще не так давно здається, мы святкували Пасху, а вот теперь минуло еще одно свято Вознесение. Если Пасха связана с победой и вызованием, не только в далеком 1945 году, день победы, припал только на пасхальные дни, то вознесение связано с разлукой. Господь Иисус, который для ученых был джерелом радости, теперь их лишает и входить в небеса. Одного разу Господа спросили, почему его учени, апостолы, не дотримаются посту, когда даже учени Иоанна притечі, не говоря, про фарисейских, постяться, Иисус тогда ответил, Хіба можуть гости веселья сумовать, поки с ними есть молодий? На Сарковно-Славянском это звучит так. «Еда могут с сыном и і плакать, и как время с семьей жених?» И далее. «Але прийдуть те дни, когда заберут молодого от них, тогда и постити будут вони. Отже, с Вознесением Господа пасхальные дни – Змінилися на поставі, а радість поступилася в сумму. Минуло дні пасхального торжества, дни весельного торжества, говорячи на іванівській мові, і тепер настали дні будені. Це все згідно слов Господа, що на нами прочитаних. Так що ж тоді ми святкуємо у День Вознесення Господа? Чому ж ми радіємо и яка є причина для цієї радості? В письме до Евреев апостол Павло згадает про ту жертву, которую иудейский первый священник щороком приносив за народ, входя в святилище з кровью тварин, чтобы окрепить людей, освятивши их на очищение тела. И далее він продолжает. Сколько же больше кров Христа очистить наше сумлени от мертвых очинок, чтобы служить нам Богу живому? Апостол говорит в этом послании про то, что эта жертва пересвященника не была доскональной, оскільки она вимагала щорічне повторение. Так, люди очищались через окропление крови тварин, через жертвоприношение, но эта жертва ця не была спокойной, у полном розумінні этого слова, и скупление людству она не, не, не приносила. И вот когда Христос вошел уже не в рукавотворный храм, а в самое небо, и не с крови творин, а с своей кровью, которую он привел на Голугофе, и скупление произошло раз и назавжди. Что еще нам дало вознесение? Людская природа получила полную участь в Божественном жизни и в Царстве Вечности. Людское ество не растало у Божестве, не разчинилося, не было поглинуто Божеством. Син Божий что стал сыном людским, сев праворуч Бога Отца у плоти людини. Пригадуйте, что сказал перемученик архиакон Стефан перед своей кончиной? «Ось я бачил вечеринное небо, и сына людского, что по Божьей правице стоит, Стефан побачив у небесах людину». Когда Господь вознесся на небо, то сразу появились два ангели и сказали апостолам, «Иисус, что вознесся на небо от вас, придет так, и вы видели, как он ишел на небо». Ну, мне больше нравится российский вариант этого перепада. «Придет таким же образом, каким мы видели его восходящий на небо. Таким же, тобто, человеком». Тільки, звичайно, вже не в арабському образі, а з великої силою і славой, як про це нам говорив сам Господь Ісус. І в псалтире старозавітній є такі єдині слова, які з тим зрозумілими лише уже в контексті подіє Вознесения Господнього. Ось вони. Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, а однак ти учнив її мало менше від Бога і слави, і величі ти коронуєш Псалом 8. Тільки подумайте мало менше від Бога. які страшные слова, в яких духа, душа поверрається в трепет, а як це може бути? По-перше Иисус Христос є вона час і людиною і Бог. І от коли якщо людина звичайна віруюча, полюбить его настолько, что uh, зарядниться с ним всем семьяством. Если заповеди Христовы для, не... для неї станут не арабским тягарем, а, конечно, необходимостью, то она еще тут на земле уподобниться ему. А потом, когда его під в Другом пришествии Христового, она будет жить и с Богом Иисусом Христом в Царстве Небесной Радости. И таким чином она будет царювать разом с Царем Небесным от что значит, мало, меньшее от Бога. Ну, на початку я бы выславился, что Господь залишив апостолов, залишив нас. Ну, это все образно. насправді Вин нас не оставил. Иван от Луки завершается такими словами. И сталося, как Вин благословлял их, то зачав отступать от них и на небо возноситись. В оригинале Святого Письма слово «благословля» стоит в теперешнем часе. Тобто, Він благословляє, возносящись на небо, и не прекращает свое благословение и после Вознесіння. Він продолжает благословлять и нас, всех верующих в Него, и це благословение треватиме аж до другого Его пришествия. Вот что значить вознесение Господне. Но, ну, например, мне хотелось бы и всем, кто меня слушает, не приліплюватися эти все семейством до земного материального придачного, а хоть трошечки лишить душе места для небесного, духовного и вечного. Тому, что все матеріально рано или поздно в прах повернется, а духовные блага – это такие капиталы, которые завжде при нас, а какие кин прибытки Апостол говорил, кто сие щедро, то есть щедро и божне. И поэтому очищайте свою душу покаянием, сбагачивайте их богатством праведности и милосердия, богатством духа. Господь вознесся, вознесимся ж и мы.